Всем привет! Вы на канале Тыковка Тв, и сегодня снимаю видео, которое называется школьные истории, и планы на новогодние каникулы. И давайте начинать. Привет, радости! Привет, Лили Блоссом! Что будешь делать на новогодние каникулы? <связывая> <связывая> <связывая> Не знаю, ну, наверное, поеду к своим родственникам. У них обычно отмечаем. Да? Ну да. Mm -hmm. Ясно. Я вот, ну, для примера собираюсь полететь с родителями в Таиланд. Вау, как тебе повезло, девочки, о чем болтайте? Да, девочки, о чем, о чем, о чем неинтересно? Да, о чем? Да вот рассказываем наши планы на новогодние каникулы. А давайте все представлять. Давайте, давайте представим, а, ну как я а, буду на своих новогодних каникулах у моей бабушки. Ты поедешь к бабушке? Да, я пойду к бабушке деревню. Итак, давайте представлять. Привет, бабушка! Как я тебя рада видеть? О, как хорошо, что я в деревне. Привет, Рексик. Привет, внучека. Ой, маленькая. Твой... Рада тебя видеть! заходи ко мой домик, у меня уже пирожки там э, запеклись. Я их разогрела, а то я их вчера испекла, думала, вы вчера приедете. Ой, не просто, у вас это такой снегопад. Да-да, ну пойдем, сейчас попьем чайку с пирожками, а потом пойдем все гулять. Пойдем! Очень смешно. Да, мне понравилось. Да, и так я почти каждый год езжу к своей бабушке. Мне очень, очень нравится. А вот я, например, езжу со своими родителями, ой, аккуратно, на горнолыжный курорт. Я не очень люблю, но просто родители обожают. О, давайте подставлять. Давай, Дашенька, у тебя все получится. Ну в этом году ты точно сможешь. Юх. Молодец, еще разок. Уа, круто. Да, интересненько. Мне понравилось. Я помню, мы с родителями тоже как-то однажды ездили. А как ты собираешься провести свои новогодние а, каникулы? А, хм, я, наверное, буду дома. Дома? Ну да, мы планировали дома. Ну, ты знаешь, у моих тетей... А, я-то думаю, у тебя дома. Нет, дома я буду. Ты? О, у тебя такой богатый дом. Я представляю, как это будет. Ой, какая я красавица. Как я люблю в зеркальце смотреться. Да, в моем зеркале я красивее выгляжу, потому что она с блестками. Ах, да, все же красивая. Да, моя красавица. Мау, мау, мау-мау. же красиво но я красивее а, и так целый каникулы я буду наслаждаться своей красотой и делать всякие там э, макияжные штучки красить себе копытца э, глазки Ах, все же шикарно ну да все ясно ты как обычно будешь смотреть в зеркало и делать макияжи Ха -ха, да да Ой, девочки, ну я думаю, вы завидуете все мне. А ты где будешь? Вы не знаете, какой кошмар знаменитость класса и не знать. Ой, ой, ой, ой, ой! Вы что, правда не знаете? Нет. А я знаю уже, я же и лучше подумала. Ой, упала. Я буду в Таиланде отдыхать, лежать на пляже, ой, загорать. А вы как думаете, что у меня очки? Мы, наверное, уже на следующей неделе будем собирать чемоданы. И я недельку прогуляю. Ха, потому что я хочу там подольше побыть. Я хочу загореть, приехать вся красивая, попить коктейльчики, искупаться в море. Ах, шикарно. Давайте представим. Ой, как хорошо. Ах, шикарно. What are you doing? Ч -ц -ц -ч -ч -ч, что она спросила? Мамочки, может, она спросила, как дела? Нет, <coughs> если еда. Нет, это какой-то странный вопрос. А... Ага. А что же она подумала? Может быть, где я живу? Ну, наверное, да. Хотя нет, хотя. Доченька, что ты делаешь? Так у меня иностранка спросила: what are you doing? Доченька, ты что, не знаешь, что ответить? Она тебе спросила, что ты делаешь? А, а, а что сказать? Ну, скажи, что ты загораешь. Хорошо. Мама сейчас я отвечу. Um... Sorry, I don't speak English very well. Okay, Окей, <соценно> бай. <соценно> да, ну тебе посоли. <соценно> да, смешно. Ну что смешно, ну я, вы знаете, я знаю английский, но не очень. Ага, я помню, что кто-то получил у нас дырочку по-английскому. Ну и что, не надо же это всем говорить. И вообще, в моих планах не будет разговора там с каким то эм, всякими иностранцами. Это я так, для примера привела. Ага, смешно был пример. А так, -ка, пацаны, как ты будешь у своих родственников... Эм, Отдыхать? Ну ладно, давай. Лили Блосса, пойдем кататься на коньках. Ой, маме, не хочу, у меня нога болит. Опять в своем ютубе сидишь, да? Вот у тебя и болит нога. Нет, я правда себя плохо чувствую, нога болит. Спустя два часа. Ой, хорошо, что я смотрю ютуб. Доченька, хватит смотреть ютуб. Давай-ка пойдем кататься на лыжах. Ой, мама, у меня голова болит. Я не хочу кататься на лыжах. У меня очень сильно голова болит. Спустя час. Ай, да, Ютуб это вещь. Доченька, хватит смотреть Ютуб. Пойдем копить чай с тортиком. Я бегу, где тортик. Ты будешь как обжора смотреть YouTube ха -ха -ха. И есть тортики. ха ха, -ха. Весь, Все каникулы. Ха -ха -ха. Ну вот мы и знаемся про тебя. Неправда. Ну, это просто как обычно бывает. Да все понятно, пока я буду заниматься плаванием на своем Таиланде общаться с иностранцами, то ты будешь есть тортики. Ой, очень смешно. Да, конечно, прям вообще обсмеяться. Ну, правда, у тебя какой-то странный будет Новый год и вообще вот каникулы. Ну, что вы к ней, в принципе, пристаете? Ну, да, так бывает. Ну, не все же ездят в и деревню. И на Красную поляну в Сочи. Ну да, и это тоже. Ну да, просто в этом году мы никуда не, не хотим. Я же говорю, в прошлом году я как и она ездила э на лыжах. Но мне не понравилось. Там мне как-то не очень было. Холодно, холодно. Еще я плохо катаешь на лыжах. Да потому что ты ничего не умеешь. Ах, я-то не умею. Да, все вечно сидишь в своем Ютубе. За каналом Тыковка ТВ, все вечно сидишь. И ешь тортики. Ха-ха-ха, очень смешно. все, отстань. Ну, девочки, хватит ссориться. Давайте представим, как наша учительница будет проводить Новый год. Давайте. Новый год случится. Все теперь случится. А случится это случится. Ой, не знаю. Наверное, по правилам правильно говорить случится, но я уже... Ой, не помню. Да я вообще учительница математики, я ничего не знаю. Мне этот Y плюс-минус и равно уже крутится везде. Знаешь, какой слон подослился? Какой? Апокалипсис цифр. Ой, это было ужасно. Ой, а мне эти уже правила же шипишь с буквой И. -И. Ой, уже надоели, уже тоже везде крутится, они а с И. Ой, я честно уже не помню. Пойдем потанцуем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А где наша подружка, и? которая потанцем? Да, она бы сейчас хорошо бы показала. Да, она уехала в Большой театр. Говорит, что там очень красивый балет показывают. Вот все, собираюсь пойти, и уже 20 лет не могу пойти. А это сколько лет? А я не помню. А какой сейчас год? Да 2019 вроде уже. Ой, да, правда? Я уж не помню даже. ха ха ха ха Да, я подставляю, они будут топить шампанское и петь всякие песни. Шип, пишет с мукой И. Ну так, мечтательницы, кто пойдет к доске? Я не готовилась. А, я тоже. Я не знаю. Я не уверена. Мамочки. И к доске пойдет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.